Доброго времени суток, дамы и господа! В нашей замечательной игре уйма разного трансмога. Какие-то пушки искрящиеся, плечики искрящиеся, светящиеся, меняющие свой облик, свой цвет... Шапки, которые там туманом всякими обволакивают персонажа Различная трансфорификация имеется в вове И вот в дополнении Dragonflight был введен довольно-таки интересный итом, Который немножко работает некорректно ну, Это цирк, конечно, но давайте все-таки немного об этом поговорим И проясню вообще вам абсолютно всю ситуацию Что это за итом, когда это все исправят И что вообще нам стоит ждать Начнем же Предмет. Предмет находится в достижениях, раритеты из хранилища. Достижение легко получить, нужно сделать одно из трех условий. Первое условие, которое можно сделать, это убийство и похальный решагет. Ну, любой может это сделать. Конечно же, да, идем убиваем и лутаем. Ну ладно, на самом деле это сложно, конечно же. Все мы это прекрасно понимаем. На это нужен статик, время и все такое прочее. Ветеран, первый сезон Dragonflight. 400 в любом брекете PvP, то есть соло-суматоха, 2-2, 3-3, РБГ. Соло-суматоха, пожалуй, легче всего из этого, но опять же нужен PvP-опыт, pvp Gear PvP и все вот это прочее. Также Герой Ключей подходит прекрасно под это достижение и, пожалуй, самое легкое для PvE игроков. Не требуется даже закрытие 20 ключей Получение 2500 рейтинга Это ключи примерно 18-е, 19-е То есть спокойно можно вылутать Я вылутал 25 декабря В целом, сразу же вам на почту После выполнения этого достижения Приходит светящийся громовой камень воплощения В тот момент Когда вы его используете Пишется то, что ваша экипировка Становится громовой Теперь у вашей экипировки текущего первого сезона Dragonflight, имеется интересный внешний вид, интересная анимация. И правда, да, абсолютно все верно. Если мы откроем трансмагрификатора, то, например, мы рассмотрим шапки, и глянув на мою шапочку, можно увидеть различные молнии. Давайте приближу. Молнии есть? Да, есть все абсолютно верно. Также этот эффект можно выключить, если сделать шапку другую. Что довольно-таки интересно, вот это дублирование вроде бы полезно, а вроде бы и какой с нее смысл с этого дублирования. Также после рассмотрения PvP-шлема, давайте рассмотрим героический шлем с героической сложностью. Тут у нас имеются молнии, правильно? Да, имеются, их видно немножко. Да-да-да, да. Это самый обычный шлем, то есть без каких-то анимаций. Самый обычный героический шлемак. Но довольно-таки интересный блюпост есть, этот цирк вообще полнейший. Давайте зачитаю его вам, и также он будет в верхнем правом углу. Предметы классовых комплектов из опахального хранилища воплощений и за ранг ветеранов ПВП должны отображать визуальные эффекты молний. Эти эффекты по большей части имеют наплечники и шлемы. К сожалению, имеет место неполадка, из-за которой многие из них не работают как надо. Эта неполадка будет исправлена с выходного обновления 10.05. Что я могу сказать на этот счет? Не торопитесь с получением достижения. Не нужно лезть из кожи вон с целью его получения. 10.05 сейчас еще стартанет, потом еще какой-нибудь баг найдут, и может быть там к 10.1 оно только начнет по итогу нормально работать. Пока что потихоньку лутаете рива, потихоньку делаете рейдовый прогресс, и потихоньку апаете свой PvP-шный рейтинг. В тот момент, когда это полностью будет работать, я уверен, вы уже все получите и насладитесь игрой полностью. А на текущий момент...